Здарова бандиты, бандитки, а также их родители. С вами снова я, Бобруха. Я хочу сегодня с вами поделиться э, не до топчиком. Почему не до топчик? Потому что мы не смогли все же взять топчик. Но катка была настолько бешеная, э, что я хочу с вами поделиться и чтобы вы посмотрели. И как обидно, когда тебя забирают именно вот так, а не в перестрелке. Смотрите видео до конца. Также будет здесь сборочка на М4. Она просто невероятно бьет в точку. Сборочка сразу скажу не моя. Подогнал мне ее мой внук. Вот. Вот, поэтому смотрите внимательно, ничего не пропустите. Не забудьте прожать лайк, не забудьте оставить комментарий, так как вы помогаете мне продвигать видосы в YouTube, потому что в рекомендации мы с вами не попадаем. Поэтому очень прошу и рекомендую оставлять комментарии и лайки под видосами. Спасибо вам, приятного просмотра. What? Можно захиляться, пожалуйста. Давайте захиляться. Школьник, по его. Блин, сейчас захиляюсь. А вот здесь попрошу обратить внимание на шаги. Сколько вы видите здесь пар шагов? Одну, значит под нами один человек. Напиши в комментариях, как ты думаешь, сколько подо мной сейчас стоит человек? Один, два, три, четыре. Нахуй. вы это видели вообще нет их трое там было мать моя женщина так. это что сейчас было Откуда у вас здесь только собралось-то, эй? до сих пор пальцы трясутся после этого. это что сейчас было? Он к своим, к своим идет. Вот он выпутан, выпутан, выпутан, выпутан, Гаси его, гаси его. Sorry, I am sorry. Я Что, где он? еще живой есть У балок бульги то там разговаривает, что-то балага, бульги Бешеный ah. маг ah. ah. ah. ah. ah. ah. Uh -huh. Нифига себе сборочка Бешеная на М-ку Дед, как М-4? Бешеная просто А, вон он, наверху Вы посмотрите, что творит Эта М-ка, бешеная просто Ну, это лютая просто катка какая то Надо, Да-да-да, вон там Закрыл. Uh. Сейчас попробую поднять. Сейчас. Ух, ух, ух, ух, Жесть, а чё так людей там много? Я не понимаю, почему так много людей. И справа там еще чел стреляет. Да ну нет же, блин! Боже, ну ты серьезно, птич! как можно было вот так вот продуть такая катка была катку запорол какой-то блин трактор блин капец ну, куда ты на двоих походишь бля что делать 7 процентов ловушка нет осколочные граната. М -м -м. Смотрите, что закатка была бешеная. Боже мой, блин.